В Петербурге огромное количество достопримечательностей, которые привлекают к себе тысячи туристов ежедневно. Одна из них это памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке. Появился он на свет 19 ноября 1994 года, а корни этой истории уходят аж в 19 век. Все дело в том, что в 1835 году на набережной Фонтанке было основано Императорское училище. Его студенты носили форменные пыжиковые шапки и зеленые мундиры с желтыми обшлагами и петлицами, поэтому за ними закрепилось прозвище Чижики-Пыжики. Что касается известной песенки «Чижик-Пыжик, где ты был, на фонтанке водку пил», то сохранились воспоминания очевидцев о том, что чижики из училища правоведения часто посещали расположенный неподалеку трактир и бродили вдоль фонтанки в нетрезвом виде. Училище просуществовало до 1918 года, и хотя в последние годы учащиеся больше не носили той знаменитой униформы, их все равно называли «чижиками-пыжиками». В 1994 году коренной петербуржец, писатель Андрей Битов, озвучил идею поставить на фонтанке памятник птичке, ставший символом этого района Петербурга. Прошло всего несколько месяцев и памятник установил Дальнейшая история Чижика напоминает детектив, так как его похищали семь раз, но столько же раз восстанавливали. У туристов и жителей города при посещении статуи Чижика принято загадывать желание. Для ее исполнения необходимо всего лишь бросить монетку так, чтобы она осталась лежать на постаменте рядом со скульптурой, но ни в коем случае не упала в воду. Добиться этого не так-то просто поэтому дно реки под мостом усеяно монетами, которые любят собирать некоторые предприимчивые горожане. Памятник Чижику-Пыжику находится на постаменте у самой воды, под первым инженерным мостом, поблизости располагаются Пантелеймоновский мост и Михайловский инженерный замок.